Всем добрый вечер. Вот мы возвращаемся снова и продолжаем. У нас осталось меньше дня. Итак. Что мы будем сейчас делать? Можем мы модифицировать наш фрегат? Мы можем добавить ему хранилище. Вот. Ура! Совсем другое дело. но совсем мало снарядов так а мы можем нет не хватает ладно так навигационные данные М -м -м. понятно так так так А это для чего? Для подводной лодки. Ага. Так. То у нас тут пугней. А, карта границ стражи. Но это позже. Сейчас что мы делаем? нам надо собрать гравитинные шары что будем собирать и посмотрим что еще нам надо и посетить систему с зеленой звездой а давайте-ка мы сначала ее посетим сможем ли мы ее посетить так ищем это система с зеленой звезды или нет ну в принципе давайте отправимся пока пройдем весь маршрут сначала мы конечно возможно не успеем все фазы протянула ну, опять же сколько успеем раз мы не можем успеть все нам не хватает на это время значит сколько успеем пройти этапов и фаз э, экспедиции сообщества так сейчас посмотрим если этап будет выполнен значит мы попали на зеленую звезду нет Ага. Требуется хроматический варп. А, мы не сможем ее посетить. Ну тогда отправляемся. По крайней мере, посетив место встречи, мы сможем выполнить один этап. Так, где наш звездолет? Что-то у нас тут и есть. но мы не понимаем его. Сообщение прерывается помехами. На планетное существо говорит неразборчиво, но ясно одно. это форма жизни больше в большей виде. Сообщение указаны координаты. Передваемые географическая запись гаснет, когда я выключаю коммуникатор св своего звездолета. Координаты указывают на близлежащую поводнету. Ага, -а -а, понятно, понятно. Это у нас, так. Доберитесь до места встречи три. Ну вот Отправляемся. А, нельзя. Нет-нет-нет-нет-нет! Это не то, что мы хотели, ладно. Сейчас обратно вылетаем. Ладно, ладно. Давай, снова. Надо отлететь, значит, было. И сейчас такой разворот будет. давай давай вот так ты справишься я верю вот так молодец хороший мальчик просто пока приоритет для новоманской no это Э, экспедиции сообщества тут такие облака ничего почти не видно о так вот теперь другое дело ну-ка ладно это такие образования кто-то тоже высадился с игроков садимся здесь Так, так, так. Идем туда. Дальше побежали. Не то. Так, у нас вопрос. Что у нас с защитой? И это такой эффект из-за того, что пока непонятно. Ладно. или это из особенности планеты пока нам не ясно мы не все знаем но это с одной стороны интересно что бы это значило. Это месторождение кубальта. Мне кажется, что в нас кто-то стреляет Постоянно или что это? Ну да ладно. Нам надо продолжать. А, это здесь? О, мы прибыли. Отлично. Это пройти. А! -а, -а! Упали. Так, теперь где наш звездолет? Возвращаемся назад. А может тут они обстреливали территорию? так? Хотя нам на самом деле надо вот искать такие места раскопки и там можно гравитинные шары достать экстремальная буря так, ну мы уже рядом. Совсем чуть-чуть. Вот, мы добрались. Так, теперь получаем награду. отношения с корваксами были улучшены это отлично Итак, что мы будем сейчас делать дальше хм. у нас есть навигационные данные так нам надо значит отправиться на космическую станцию и потому что так посетите систему с зеленой звездой видимо пока это невозможно довольно густые облака но мы выбрались. Но уже понятно, что она нам не страшна. Так, так, так, так, так, так, так. Для на космическую станцию Вот так вот Все, мы на месте. У нас есть идея. Так, так, так. Картограф. Обменять определенные карты. Так. Тайные топографические данные планетарная карта карта посередине нам хотя бы 5 карт надо планетарных ну и пока все как хорошо бегаем же когда бегаешь это быстрее миновали игрока сейчас идем сюда и улучшаем экзо -костюм. вот так отлично и снова улучшить сколько это будет стоить значит у нас еще есть. вот так ну, расширяем инвентарь называется а, -а, а так Ну мы провожим маршрут к инопланетному артефакту нет нет не так вот так и что дальше мы будем делать? У нас же больше никаких нету для улучшения. Ну, тогда мы выдвигаемся. А еще сейчас мы кое-что глянем. Касательно зеленой звезды. Так. Вот, открываем карту. Так, куда ведет уже маршрут? Смотрите. О, -о, -о ну он уже подлинше пошел, видите? Так. А где мы сейчас находимся? Вот. Смотрите. Требуется эмериловый привод. Эмериловый привод. А у нас все занято. Ну или так, ладно. Тогда. Идем к инопланетному артефакту. Древние таблички. В любом случае, даже когда закончится, надо это будет сделать. Это сколько у нас будет стандартных режимов, которые получатся из экспедиции сообщества, когда они закончатся ну пускай будет найдем то или иное применение будем но, может это видео до стримы все равно делать но мы конечно хотим сделать и отдельный режим который мы будем играть но уже не будем по нему делать там видео или стримы и посмотрим до чего мы дойдем Вот он. Садимся. Путь к пониманию вероятности вымощен знанием. От вас говорил отрывками. Интерфейс от вас, его тени, монолиты, его разрозненные дети. Вместе они складываются в безграничную мудрость, в них нужно разобраться, найти древние знания. Вот так. Обнаружены исторические данные. Да, то, что надо. Идем за историческими данными к древним руинам. Нет, нет, нет. Перелетел. Я перелетел. Вот так. Молодец. Вот это не совсем удачно мы посадили наш звездолет. Так, сейчас будем работать. И помните, мы пришли за гравитинными шарами. Все, нас обнаружили. Ну-ка посмотрим. Нас обнаружили. уйдите ну тогда получаете Мало боеприпасов. Совсем мало. Так. Тогда что мы будем сейчас делать? По крайней мере, попытаемся собрать. Так, нам сейчас нужен, А, мы переключаем, вот. Нужно ферритная пыль. рискуем здоровьем нет вы не должны с нами сражаться <с мы хорошие мы просто взяли какой-то шарик <с> так ладно ладно Ну хотя бы столько. Да, отстаньте от нас. Фрагмент ключа. Да как же ты нашел нас? Ну, тогда получай. Давай. Нет. Молодец. Подавление. Мы не заказывали подавление. но сколько успеем тогда ну вот так их отстреливаем Где-то тут. Молодец. только тебя не хватало помнишь меня как ты будешь помнить оу провалился ну что сразимся <с люблю с ним сражаться <с не очень но все равно весело забрать гравитинные шары чтобы с ним поквитаться пятый уровень но пока посидим тут Скоро придут перехватчики. Но тут есть еще карвитинный шар, так что нам этих стражей хватит. Стражи продолжают поиск. Обнаружен. Ну давайте. оу тогда повоюем Где вы все молодец о здравствуйте нет чинит он вызвал его ломаем, ломаем, ломаем пока нас не сломали такой расстрел а будем потом ломать остальных ура все, теперь вы готово И ты мало боеприпасов правда нет он и очень нет не получится Тайм аут Пьемся снова. Нет. Нам конец. Не так-то просто. Так. Вот это уже не круто. Нам нужна феритная путь. Нам повредили систему жизнеобеспечения. Ладно, ладно. Так, нам нужна феритная пыль, срочно. С силикатного порошка мы можем ее получить? Нет. Нам ломает звездолет. Ладно. У нас не осталось выбора они отключились отлично но это только начало если мы возьмем еще один потеха продолжится Вы же это понимаете? И тут еще есть гравитивный шар так. Но получается, что мы уже не успеваем дальше выполнить. И поэтому на этом будем заканчивать. Жаль, конечно, но. Что ж мы поделаем. Так. разбираем и что еще нет не пойдет так но ну мы пытались все равно лучше чем ничего разве не так так ладно что мы делаем нет не то сейчас мы вот сделаем так и все ну тогда на этом мы будем заканчивать надеемся вам понравится не знаю успеем мы еще раз до окончания зайти и сделать стрим или нет если нет, тогда уже будем по новой экспедиции сообщества делать. На этом у нас все.